Обучение игре на каком-либо инструменте, популярные исполнители, новинки в одном каком-либо жанре, топы популярных клипов, обзор национальной музыки, караоке, подборка на любой праздник или звуки природы. Музыка – очень высокоперспективная ниша. Снимайте наушники, выключайте звук и начните развивать свой канал. Правильный выбор ниши даст вам дополнительный высокий и очень хороший доход.